Не надо меня снимать, уберите камеру Снимать я буду Убирайте камеру Никто сказала. камеру убирать Убирайте не будет камеру. Указания мне делать не нужно Я буду снимать вашу работу Убирайте камеру Камеру я убирать не буду, ваши требования незаконны А вы можем знать кто? Не представитесь, да? Давайте познакомимся Сотрудник службы судебных приставов, нет? А чего мы ждем, Екатерина Викторовна? Камеру убирайте, не буду снимать. действовать. Нет, вы будете действовать. Вы Это как раз... Вы Да вы что? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я не имею права снимать, без разрешения. А, то есть у нас судебный пристав с конституционными правами граждан не знаком? А? Вы не знакомы с конституционными правами граждан? Что я имею законное право. ...получать информацию любым законным способом. Вы работать собираетесь вообще или нет? Мы пришли вроде по адресу. Давайте пройдемте. Вы со мной не разговариваете или что, я не пойму? Он, он Чего вы сказали? Сматерился. сматерился. Вы сейчас меня клевету на меня делаете. Вы знаете, что это уголовная статья клета. Распространение клеветы? Нет, я никогда не умру. Да? Но может быть у вас со слухом плохо? Нет, меня... Потому что камера снимала с самого начала. Ну, вот. а, ну да, все ясно. Но мы пойдем на квартиру-то, Екатерина Викторовна. Вы куда уходите-то? Мы по адресу пришли. Вот так вот от нас судебный пристав бегает с горем пополам, придя только к начальнику Толстого на прием. Только после этого у нас судебный пристав Соколова соизволила явиться на адрес. До этого, когда у нас получается в июне месяце, в начале месяца, вот она стоит у нас улыбается, то есть это все смешно, что она не выполняет свои обязанности. А по моему мнению, она совершает уголовное преступление, предусмотренное уголов... статьей «Халатность». Вы работать-то будете? Пристав. В квартиру будем подниматься? Давайте поднимемся. Акса ставим. В общем, она, я говорю, в июне не пришла, хотя договорилась прийти. Потом она не пришла. В июле, в первую пятницу июля, точно так же. Сказала, да, приходите. Я пришел, как дурак, со свидетелями, все. Всех давайте. ОПЕК, о, ОПДН. Всех зовите. Да, завтра еще на YouTube выложу. И на YouTube что значит собирался? Не собирался, я а выложу. Как вы не хотите работать? Там ОПДН весь уже на YouTube, так что о ней можно не говорить. В общем, такая она ситуация, я говорю. Судебное решение есть, но оно не исполняется. Находится на исполнении судебного присва вот у этого, настоящего спиной Соколовой. Она, по моему мнению, вообще бездействует, ничего не делает. К административной ответственности она считает, что она не должна привлекать. Но ну, это будет Следственный комитет разбираться, должна или не должна она. Так что по данному факту будет и на Соколову, и на Толстого составлена жалоба в Следственный комитет о том, что они элементарно не знают законов. Что они должны привлекать по статье 5.35 КУАП РФ по части 2, по части 3, но чего они не делают? Это абсурд, я говорю. Простой граждан учит проводить судебных приставов. Можно я пройду сейчас повыше, ракурс здесь хороший. Соколова не соизволил позвонить, согласовать свой визит. Видимо, надеялась, что я не приеду. Вик и ответчиком Инессы Павловной, в соответствии которым третью и пятницу суббота дети должны были переданы ему на общение. Мне нужно, чтобы выключили, что... Даже... Да. Так, я не хочу... Ну, главное, да, еще... спасибо. Ага, спасибо. Ну, Влада хоть пришла? Опять, что, скорее всего? Конечно, тут снимаем квартиру. Да, да, все верно. Эта видеозапись должна была появиться еще в июне, когда я шолсого. Потом она должна появиться в июле. Ром, в форме все ответили, там все зараз. Вот. А обжалуем. Да и без проблем. Конечно. Вы куда уходите? Вы хотите, уходите. Да? Это вы не хотите работать. У вас есть обязанности требовать исполнения решения суда. Вы только сейчас почему-то начали суетиться. Когда я десятки жалоб наставил составил, включая не только ваш начальник, но и прокуратуру. Только тогда вы начали суетиться. А до этого вы сидели в своем кабинете и улыбались, как сейчас улыбаетесь. Я бы детей твоих отобрать бы? И я посмотрел бы потом, нашлась бы ты или нет. Не надо мне тыкать. Да это что, мне закон запрещает не тебе надо тыкать? А ты тон-то немножко смени, нашелся. Не надо мне тыкать. А ты как со мной разговариваешь, нашелся? Не надо мне тыкать. Не надо мне указывать, тыкать мне ну, или не тыкать. Я пойду и пишите, куда хотите. Идите. Следственный комитет видеозаписи уже будет заниматься это а не давай. просто зрители YouTube. А, да, да. Ну, YouTube подойдите, так суд на вас Сегодня вечером смотрите. Ну вот. Спустя несколько лет у меня наконец-то сдвинулось дело с мертвой точки. И служба судебных приставов у нас качественно начала работать так, как она должна работать. А Один на работе. Они, да, на работе. Но так относиться. Как Нет, относиться? На Они на рабочем месте, потому что их начальник вызвал по моей жалобе. внимание. Человек Конечно, фиксировать все нужно. Я тоже ну и так это в чем правда? Ваше право? Как это так вести? Законы. От вас, будете ваше ваши скрывать, я посмотрел, как бы себя вели. Ваши дети в, в, это, в июне месяце были с вами. Они сейчас должны быть со мной, но они не со мной. Чтобы они были со мной, вы должны действовать. То нор восемьдесят шесть тридцать один, да? Вы проживаете практически здесь, да? С кем проживаете? С мужем с ним. И квартира? Первая. А, там по прописке здесь? Первая. Теперь мы объясняю вместе. У нас есть исполнительное место, где утвержденное было соглашение, где третью пятого месяца логику должны были передать детей на общение. То есть Данила Витальевича и Дмитрия Витальевича. Не в саду, Лето какой? Нет, у них отпуск. Нет, на одного там написано отпуск, другой школе уже учится. Ну и сами проведите время, Время-то 6 часов в сад может быть. хотите, я могу дать телефон ее мужу. Не против позвонить? Вот его номер. Может быть, позвонить мужу? Обращайтесь в судебный, судебный призов. В Соколова. Зачем вы же меня снимаете? Для чего? Я вот вам обращаюсь. Смотрите. Для того, чтобы нам исполнить решение суда. Я буду выбирать те номера, которые у меня есть. А Раз я Сейчас вот вы вам... ведете себя агрессивно, значит, я буду делать так? Нет, и... я не веду себя агрессивно. О это вы себя ведете неадекватно. Нет. Улыбайтесь, когда это самое, не исполняя работу свою надлежащим образом. Я вам сейчас говорю, у меня есть телефон ее мужа. Вы готовы для исполнения собственного решения позвонить по нему? А? Екатерина Викторовна, готовы? То есть вы отказываетесь принимать все меры? Я правильно вас понимаю? Екатерина Викторовна, вы что с вами разговариваете? Вы отказываетесь принимать все возможные меры и позвонить ее мужу? Вот видите? Вот такое у нас отношение судебных приставов. К своим обязанностям. А потом приходят бумажки, что судебным приставом приняты все меры. Нет, я не понимаю, я еще вещи взламывать надо. Вы сейчас слышали вообще, что я разговаривал о чем? Нет, ну, Сейчас это... вы слышали? Вы слышали, но что она я сказал? Вот, с... За... Она прекрасно знала, потому что они не дают, да. они не давали до этого. И вопрос не в этом. Вы слышали, что я сейчас сказал? Что есть телефон ее мужа? Можно связаться с мужем, но судебный пристав отказывается. А я не имею права, понимаете? Вот, вот судебный пристав, она должна требовать исполнения решения суда. А я получается чужой человек. Я вообще даже, в принципе, если детей на улицу увижу, я даже не имею права их вырвать там, например, у матери. Я должна делать это судебный пристав, а не я. Потому что сейчас исполняется решение суда. Вот понимаете? Это не просто общение с, общение с ребенком. Вырывать, Что сами? Вырывать, я сказал, вырывать ребенка, не имею права. Не будете звонить, да, мужу? Не хотите себе меры принять? У меня есть телефон тещи бывший. не хотите ей позвонить? Вы на просто ответьте. Не хотите? Где сейчас дети могут быть? Проехать не хотите? На адрес, здесь живет бабушка. Там бабушка указана, кстати, в исполнительном листе. Не желаете проехать, Екатерина Викторовна? Предпринять все меры для исполнения судебного решения? Я такси могу вам вызвать. Да, да, давайте. Можно набирать, наверное, давайте. Берем номер. Можно номер, если в одну то пойдем. Давайте, а может, в Тёщи больше позвонить? Я не буду больше никому звонить. А, ну хорошо. А проехать не желаете? На перестроителей. Нет. Нет? У меня исполнительная стена списана там еще у вас бабушка написана, а бабушка просто там живет. А дети где? Дети где? С ней дети. Тогда будьте добры, передайте ей, пожалуйста, что на понедельник 9 часам она вызвана к судебному приставу Соколову в 13 кабинет, для того, чтобы могла вручить ей требования, раз добровольно, добровольно не хочет выполнять. Повестка в дверях оставлена. Вы проживаете? Ну вот, повестка оставлена. При понятых был совершен телефонный звонок. Всего-всего хорошего. До свидания. Вы растительство в Конечно, конечно. Дело-то будет возбуждено этот раз? Нет. Нет? Вам представили все в форме, когда будет возбуждаться? То есть вы не знаете, да, что по части 2 у нас возбуждается э, административное дело судебными приставами. Не знаете об этом, да? Что по части 5.35 КУАПа, части 2, угу. возбуждается дело судебными приставами, вам это неизвестно, да? И вашему начальнику это неизвестно, который почему-то какой-то безграмотный ответ дал. Ну да, безграмотный. Если он все время, если он одну статью 5.35 процитировал, зачем-то часть первую, хотя там явно нарушение части второй. Читаем, Читаем. Замечательно. Оба на. Видите, как хорошо я подготовился. А я, я и сам готов. Читайте. Читайте. 5.35. Mm -hmm. Нарушение родителям или иным законным представителям совершать прав и интересов совершенно прав. Э, в лишении их права на общение с родителями. Все? Прочитал? Что из этого вам не ясно? Это выразилось лишение прав общения с родителем? Как это нет? Я вот сейчас должен был общаться. И вы, то есть, и вы считаете? То есть вы не знаете, да, о том, что у вас вообще на сайте судебных приставов есть разъяснение по данному поводу, в каких случаях привлекается по части 2 и по части 3? Вы об этом не знаете? К себе на сайт не заходите? Да? Там есть разъяснение о, о порядке привлечения судебными приставами по части 2 535. Вы с этим знакомы? Пристав Соколова. В первую очередь, женщина в погонах. И какая она, симпатичная, несимпатичная, мне не особо интересно. А женщина в погонах должна знать свои должностные обязанности и выполнять их. А она почему-то считает, главное, ткнула в 5.35, и сказать-то нечего, когда я ей дословно прочитал. Ну да, зачем? Ведь главное знать что здесь а, главное носить с собой э, кодекс об административных правонарушениях и все это она считает достаточно вы сейчас на мою жену похожи, она также от камеры бегает вам есть что ответить свое оправдание Но они не исполняют должностные обязанности свои, я считаю так. Видите, вот человек в погонах, а и законов, по моему мнению, не знает. И работать не хочет. Спасибо, спасибо. Смотрите ее на YouTube сегодня. Да, да, да. Воловик Виталий, наберите в поиске. Воловик Виталий. Но я их пока скрыл. Все, значит, я выполнил свой долг. Хотя я говорю, можно сейчас проехать к адресу. Не хотите на перестроители проехать? Екатерина Викторовна, не хотите? Чтобы принять все меры. А то мне как-то вот от ваших бумажек, мне не легче, понимаете? А того, что вы бумажки составляете. Мне от них не ни холодно, не жарко. Я детей как не вижу, так и не вижу. По данному факту я связался с несколькими СМИ. Ждем ответа от них. Может быть, сейчас после этого видео у них какая-то последует реакция. Сразу хочу пояснить, что все сказанное в этом видео является моим личным мнением, а не утверждением, которое я распространяю на основании прав Конституции. То есть заявление о том, что Соколова у нас не знает законов, это мое мнение, которое будет разбираться Следственный комитет. А также ее начальник Толстов тоже, по моему мнению, не знает законов. Тот ответ я готов предоставить всем СМИ, я в принципе уже написал об этом. Вместе с предоставлением своей жалобы его ответа, все это ляжет на следующей неделе в Следственный комитет. Обратите внимание, суд с решение о порядке моего общения в первый раз, в четырнадцатом году. Три года я бегаю. Сколько? Четырнадцатый год? Нет, четыре года. Все, я уже сам запутался. Три года, да, получается. Три года, да, три года я бегаю за судебными приставами, чтобы они соизволили работать. Чтобы они соизволили хоть что-то сделать, чтобы мне дали детей на общение. Кто вас не пускает? Идите, не надо плакать. Вас никто не держит, я стою от вас на расстоянии. Плачем? А как мы плачем, когда мы детей своих не видим? Идите свои дорогой, вас никто не держит. Я нахожусь в общественном месте. Моя съемка законная. Движение вашему я не препятствую. Ну а то, что вы считаете, не считаете взять... Видимо, не считаете себя фотогеничным, не хотите сниматься. Но ну, это ваше право, конечно. Но мне детей нужно общаться с детьми, а они не предпринимают мер должных, по моему мнению, чтобы общаться с этими детьми. Екатерина Викторовна, давайте проедем, но другом адресу. Екатерина Викторовна, не хотите проехать по адресу? Бабушки. Вы же можете? Я вам такси вызову. Вы же можете это сейчас сделать. То есть до этого не. До этого не трепала нервы супруга, которая говорила когда ее вызывали опеки, а извините, нету решения суда, по которому я обязана давать ему детей. Здесь с чем? Она год не давала мне детей. Судебное решение есть. И что? Вот что толку. Плачет. О! Где-то это где там сердце-то есть. Даже рутят ресурсы, потому что я говорю, у меня нет уже никаких нет. Почему я должен бегать по начальникам Соколовой, чтобы она сюда явилась и соизволила, хотя до этого она дважды обещала мне прийти, но со усмешкой не пришла. И это смешно. А сейчас она плачет. И плачет не от того, что я детей не вижу, а просто потому, что я снимаю, видите. А как она красивая, ну а без потрясла. <зачитал>, Зачитал ее и все, и сказать нечего в ответ. В общем, думаю, на этом, в принципе, можно заканчивать. Да я не помню, не знаю. Да. Всего доброго. Жду вас. Че, что вы сказали? Что мне делать? <связывается> ну Че он сказал сейчас, что мне делать? Я говорю, может, на карточку хочешь. Поверь. карточку. А что она сейчас сказала? Перед кровать, она ничего не сказала. Это я сказал. Ну, я говорю, может, нет, она... она сейчас что сказала, вы слышали? Да, <связывается> засмеял. Я говорю, она на низком. <связывается> Служба поддержки приехала. <связывается> Слушай, <служа> так, слушаю телефон Приставов. Макеев, Геннадий Надич, заместитель, да, я так понимаю. Жетон ТО-51-96-90 Понятно, вы 90. По гражданин, ваш паспорт предъявите, пожалуйста А вы кто, пожалуйста, извините? Мы с вами-то не познакомились Ваши документы. Ваши документы Вы кто при обращении к Жене? Что нужно сделать? Вы кто? Не, не кричите на меня Я, Я не кричу, вы кто? Я говорю вам, предъявите документы. Тогда вот ему-то розыск закройте А здесь с чем документы хотите узнать мои? Удостоевается вашей личности. С какой целью? Здесь. Вот личность удостоевляется одной целью здесь происходит... Что происходит? Действия. так действия вы сторона производства. Да. Так точно. Я должен быть Согласно 200. А вот судебный присяжный уже доверенелся. Я 18. уже не смотрите. Судебный присяжный уже удостоверился, Я уже расписался я не в акте. Не знаю, с кем я Поэтому я. В акте я расписался. С кем я разговариваю? Кто на меня направил камеру? Кто? А ну что? А что? Направление камеры это не законно по вашему мнению? Это не закон по вашему мнению? Я вам... Что? Но. давите документы. На основании, я вас спрашиваю, вы не можете пояснить на основании? На основании 220 закона и 118 закона. Не отходите, не дайте. Нет, я вот, чтобы камеры снимал, что я предъявляю. Чтобы вы там не говорили, что я не предъявляю. Виталий Владимирович, с 50 -го года рождения. Убирайте. Все? Ко мне вопросы есть какие-то? Я могу идти? Подождите. Ждем. Я Миша. Где должны Я беру. Геннадий, забыл. Геннадий Геннадьевич. Значит, я с вами приставу Соколову пояснил, что объект может находиться, должник, по другому адресу, но они желают проезжать. Как с этим быть? Вы должник или взыскатель? Я взыскатель, получается, да? Взыскатель. Да. Вы должны, да. Вы я взыскатель. взыскатель. По месту жительства не оказалось? Кого не оказалось? Должника. Должника. Вы взыскатель, да? Да, я говорю, что они могут находиться по другому месту у бабушки. Предмет. Дети, дети. Предмет. Что? А с детьми. — да? — Ну, и в чем волнение ваше? — Волнение в том, во не судебный пристав сейчас обзывала, оскорбляла у понятых. Понятые вот там сидят. Также понятые были несовершеннолетние дети здесь. А также судебный пристав отказывается сейчас проехать. То есть нужно же семеро меры принять да, для исполнения производства. Она отказывается проехать по Место адресу... — какое указано? Э, конечно. Место общения у меня дома. — Где, где, вот. где, -то, где, -то, где -то. На Илинке. Место общения? Да. Ну, покажите лист. А он исполнительный, как я могу показать-то, что уже исполнительно у вас находится, правильно? Установление о у вас? Да. Там-то написано. А зачем мне это вам доказывать? Он сейчас у вас исполнительный да, лист находится, доказывает. самое, ну вот я вам объясняю, так, что он находится же? у Соколовой. И, смотрите, по исполнительному дети могут находиться у бабушки, да? Ну, она забирать имеет право их. Но Соколова отказаться проехать туда. Я говорю, давайте проедем. Она не хочет приезжать. Замечательно, сейчас разберемся ну, Замечательно, видите как, видите как все Нет, А когда на тебя судебный пристав оскорбляет я при ну, пока я не видел, кто ну, кого оскорбляет Я вижу ваше возбужденное состояние Конечно возбужденное, мне детей не дают, У вас есть дети? Это не ваше дело Какое? Вы не договорились что-то, какое дело, мы не мое Да, ну наверное, вот видите Поэтому я снимаю, чтобы мне дослышать Не надо додумывать А я не додумываю, я же вас переспрашиваю, я не расслышал, я переспросил вас Ну, теперь-то, надеюсь, судебный приз у меня запомнит. И они будут действовать все-таки. Почему-то раньше нельзя было. За два года, которые я мучаюсь. Я вас попрошу я комментировать буду все, что угодно, на свою камеру. И указывать мне незаконные действия не нужно. Сейчас, сейчас пожалуйста, я вас прошу. Так. Не а. Потом... Что вам не мешать или что, да, или как? Я могу с комментировать все, что угодно. Ну, читайте, сейчас я вам не буду мешать. Правильно? Так. Правильно. Поэтому я вас попрошу. Я так понял, уже закончились? Потом можете прокомментировать, озвучить все, что. Вы... Ну я здесь при вас могу комментировать. Очень... У меня есть еще телефон, тёща, давайте позвоним, я У меня телефон есть. Первый, третий. Сами, третий. Первый, третий. Опять опятьница, тогда. Воловейка Виталий Владимирович, личность установлена, или бабушка Татьяна Павловна. Забирают детей Данила, Эдуарда. 18 .00. И возвращают в воскресенье. Вперед зимних наказаний, в июне и в августе до 25 числа. В июне, сейчас июнь. Перед третьим ходит сегодня В июне и в августе. Так, правильно что сказано? Не тире, а просто... Все правильно. Июнь, июнь и август, и август да. Июль. То есть здесь он по первому, третьему, пятому. Сегодня я встречался здесь с... <кх> Давайте я вам проясню, да, да. Сегодня у нас пятница работа, все правильно. <кх> Эдуарда... Данилу забирать передавать Имеют Лично со встречался, он с разъяснил то же самое. Истец... Истец Отказ. Отказ. Отказ. Отказ. Отказ. Отказ. То есть сейчас предмет наших событий забрать детей. Да. Я вам хочу дать телефон тещи бывшей, чтобы вы позвонили. Готовы это сделать? Потому вы, что дети могут быть у ней. Вы, пожалуйста, Постойте и помолчите. Нет, мне, пожалуйста, а каким, надо, каким, я каким властным и повелительным тоном с моим попрошу. руководителем не разговаривайте. Не допускайте подобного. О, как! Это законом Это ваше мнение, что я властным. И я предлагаю вашему руководителю действовать. Смотреть и помолчать. Я вам. Б... я вас прошу... Или а, а я у вас на допросе, что ли, когда вы у меня спросите? Совершенно верно. На когда, каком допросе? Когда я вас спрошу, телефон бабушки, вы мне можете предоставить. А, я, я не имею права заранее вас спросить. Не желаете ли вы по нему позвонить? Вы препятствуете. Я не Сейчас препятствую. Препятствуете. Вы меня отвлекаете уже пятый раз. А -а -а. Так спросу, вы считаете? Я вам предложил просить телефон. Нет, нет. Вы успокойтесь, пожалуйста. а я спокоен, абсолютно. Да, нет, вы возбуждены. нет, это ваше личное мнение, что возбужденное. А, читаете, я вас не отвлекаю. Да, мнение, да, да, да, все верно. Где дети? На Вы у меня спрашиваете? Я не знаю, я у вас хочу спросить. Этот же вопрос задать вам. И я вам могу вопрос задать. Я не знаю, дети где дети находятся. Вы, Вы знаете? Не знаете? Я Делаю. отвечаю. Поэтому по забирайте детей. Э Вы где мне скажут? Вот сейчас сюда приехал. Кто тебе Была договоренность с бывшей супругой. Договорен с благосиленцем договор, у сотрудника прокуратуры Мельниковой Что я направляю смс, где я забираю детей Сегодня такой смс отправил, в ответ ничего не получил То есть она не ответила, раньше она мне писала в ответ, да? Вам да? да? мне препятствуют. Да, да, все верно да, это и есть Вот, вот, слава богу А почему ваша Соколова не знает, что это состав административного происшения? А я очень спокойно, я еще раз говорю, я вас Прямо спрашиваю, почему По две стороны Сторона, которая должна предоставить вам, а вы должны забрать, она не предоставила. Где находятся дети, вы не знаете. Да. Совершенно верно. Поэтому факту мы составляем, да, вернее, да, фиксируем да. в акте, вызываем. По части эту вторую, сторону да. И составляем. Хорошо. Слава богу. Вот. Слава вот. богу. Нет, еще пять или пять часть вторая. 5.35 часть 2. Вот тут, тут уже точно не надо указывать. Нет, я не указываю, я вам напоминаю. 5.35. 5.35 часть 2, ваша компетенция. Я вас призываю не напоминать. Я сейчас объясняю. Я имею право призываю. вам напоминать, если вы не знаете. Я вам говорю, 5.35 часть 2 тоже находится в юрисдикции судебных приставов. Я считаю, что вы тоже по нему должны. Только те которые